Общественно-политическая газета «Президент» представляет благотворительный телемарафон «Вперед, Россия! Победа будет за нами!» Смотрите и участвуйте! 13 сентября 2022 года. Старт в 10 часов по московскому времени. Всероссийская патриотическая акция пройдет в поддержку проекта Знамя Победы Донбасса. Флагшток Знамя Победы – это символ гордости, чести, единения народов великой страны, победившей в страшной войне. Первым примет Мариуполь. Победа будет за нами. За Россию. За Донбасс.